Да, еще так вкратце по игре наверное сегодня все-таки ребятам хватило эмоций наверное чемоданы настроение сегодня немножко сыграло да, не сказал бы наверное, что там чемоданы не чемоданы просто начали немножко так валяжно э, думали что ну, после таких я считаю хороших спаррингов после динамо москвы там после зенита уже вот, а сразу пропустили гол там на первой минуте на второй минуте вот ну а потом уже понятно что э, Нужно было как бы, отыгрываться, все старались, бежали. Свои моменты не изобили. Вот. Ну, результат на табло. Но для меня сегодня больше важно это сбор информации, то в какой форме и какой оптимальный состав выставить против Батте. Наши сборы завершены. Вы, наверное, можно подводить итоги. В целом довольны той работы, которую удалось провести за эти два месяца. Я в целом вижу, что мы базу хорошую заложили, и вот эти игры показывают, что мы в втором тайме даже прибавляем и по движению, и по... Вот. И минус, наверное, тот, что все-таки много очень ребят выпало, то есть набрали хорошие кондиции, и да, занимаются, но работают индивидуально, и практически мы не сыграли, наверное, ни одного матча оптимальным составом. Хотя у меня уже так уже вырисовывается тот вот костяк, который, ну, значит, на который я рассчитываю. Ну и, конечно, большой плюс. Меня реально радует наша молодежь. Вот. Не хочу никого из них, это, но мне нравятся их отношения. Это уже ну, люди, которых можно вы, выпустить и закрыть э, дырки в чемпионате. Насколько сейчас команда укомплектована? Еще трансферная окно у нас открыта пока. Если... Ну, конечно, хотелось бы и бровки усилить, вот, потому что у нас практически по одному игроку там, э -э ну, особенно слева у нас один игрок, ну, и центральный нападающий, если бы что-то нашли бы хорошее, то тоже, конечно, так, ну, не против был бы. А так, в целом, по защите я уже вижу, что у нас, э так, есть люди, которые могут сыграть, то есть, ну, в целом так более-менее. Если брать, что мы опоздали с селекцией со всеми делами, то я считаю, что мы укомплектовались для решения задач в чемпионате Беларуси достаточно нормально. Какая судьба у двух игроков, которые у нас не по посмотрим. Ну, наверное, по максимуму мы откажемся не по той причине, что он там игрок, просто он приехал видно, что не подготовленный и на сегодняшний день он не сильнее наших ребят. А смысл, ну, я считаю, что лучше я буду тогда ставить того же Ложкина, буду, у нас на подходе в 2003 году есть хороший нападающий, как материал, поэтому, как бы, было принято решение, что берем только, если игрок значительно сильнее тех, которых мы имеем, плюс вердечек я надеюсь, поправиться и тоже ну, наконец-то войдет уже в этот тренировочный процесс. А что насчет бровочника? По мы пока еще будем думать, потому что есть варианты поинтереснее. Если мы по ним сработаем, то это один момент. А не получится, опять же будем думать, но понятно, что с одним левым бровочником сложновато ходить. Впереди у нас уже меньше, через неделю получается, если учитывать все день переезда матч Насколько, по Насколько, по-вашему, сейчас команда готова? к первому? Нет, ну, понятно, что мы еще не, оптимальны, не в оптимальных своих лучших в плане сыгранности даже. Если где-то по функционалу я вижу, что более-менее проблем не будет, то по сыгранности, конечно, у меня есть ну, много новых ребят. Новая команда, полностью новая команда, новый коллектив, поэтому здесь. но. Я считаю, на первое место все равно выходит мотивация. Важно, чтобы ребята были мотивированы мотивированы на каждый эпизод. Вот. Были максимальное вот желание их, тогда результат вам придет. Наконец-то матч против Бате пройдет на стадионе Динамо, обновленном стадионе. Я думаю, Антурах пройдет тогда уже стать пользой для ребят в том числе. Ну, очень важно, считаю, болельщики, что пришли болельщики, которые нас в том году очень хорошо поддерживали. Мы в большом долгу за, прош... ну, за прошедший, за прошлый год, потому что мы. Однозначно не оправдали их доверие. Вот поэтому будем в этом году реабилитироваться. У нас реально интересная команда получается, у которой есть большие перспективы на будущее.